Всем привет, дорогие друзья! С вами Титулка. Сегодня я бы хотела показать, как сделать магазин Майнкад. Так, нам понадобится для этого сундук, э, табличка э, вот вот. и какой-нибудь блок. Я, например, возьму камень. Так вот. А теперь ставим вот так вот блок. Угу, потом ставим сундук вот так А потом выбираем, какой вам цвет надо. Например, 100 зачарования. 116 у нас, это, да? Так, пишем во сколько. Где, э, сколько? Один, например, 56. Если вы хотите, чтобы кто-нибудь еще вам его продавал, ставим два э, иточие. И, и сколько э, вам будут продавать, например, за ну, 12. Потом пишем здесь его сет. Так, у вас будет здесь написан вашник. Сколько продаваться, например. Ну, сколько продаваться, сколько вам будут его продавать. А здесь будет написано «Зача...» стол зачарования. Потом мы вложим сюда, стол. сюда надо положить этот стол зачарования их можно сколько, сколько хочешь ну, я найду его а, вот так. так вот берем его и ложим сундук так вот. теперь я вам покажу как ты т.п. сюда пишем сет Вах и, например, как к вам называется, например, здесь у меня будет магазин. Я напишу шоп. Видите, у, у меня написано Вахшоп установлен. Теперь пишем Вахшоп и мы переместились на Вахшоп. С вами был Титулка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, удачного дня, пока.